Здравствуйте. Опять хочу показать вам свою камбрию, которая была куплена более трех месяцев назад и была совершенно без корней. Вот такие ростики мы уже успели нарастить. У всех есть хорошие корешочки у всех ростиков, и вот камбрия на том ростике, с которым я в молодом ростике, с которым я ее купила, вот здесь, видите, нарастила молодую бульбочку. Но бульбочка такая маленькая, несчастненькая. Сразу видно, что питания ей не хватало. И, к сожалению, влядь зацветет. До свидания. Удачи вам в выращивании ваших орхидеев. До новых встреч!